Мы говорим с вами о программе «Силе рода». Мы говорим с вами сейчас о книгах, которые эту программу поддерживают и в которой описаны все теоретические основы, связанные с исследованием своего рода. Каждый род уникален, повторов не бывает. Книга, которую я вам представляю, называется «Род и его сила». Эта книга очень важна для того, кто решил заниматься исследованием своего рода серьезно, кто подходит к вопросу не поверхностно, а хотел бы достичь до глубин понимания процесса. В школе мы занимаемся вопросами изучения рода очень плотно и очень глубоко. И я, и мои преподаватели дают вам механизмы и методы для постижения Всей информационной, всего информационного богатства, которое скопилось в вашем роду. Ведь ваш род начался не вчера, не с ваших родителей, не с ваших бабушек, дедушек, а гораздо-гораздо дальше. В такие глубины он уходит, что вы даже и представить себе не можете. Не везде корни вашего рода были одинаково сильны, где-то они засыхали но обязательно пробивалась какая-то иная веточка, потому что род совсем умереть не может. И достаточно правильного питания, правильного, правильной атмосферы, правильной эпохи, она как почва даст возможность вашей памяти родовой возродиться. И даже если вас сопутствуют сейчас неудачи, если вы считаете, что вы обделены жизненными, успехами, обделены жизненными подарками, помните, это было не всегда и это не навсегда. Просто нужно сделать правильные шаги, нужно сделать правильные действия, которые помогут вам изменить такое положение вещей. О механизмах, которые помогают вам постичь причины удач и неудач в роду, которые помогают вам понять причины обстоятельств, в которых вы оказались, не только связанных с семьей, но, прежде всего, связанных с семьей, изложены в этой книге. Я очень рекомендую ее тем, кого тема рода интересует не поверхностно, кто готов с ним работать и готов постигать скрытые механизмы формирования реальности, род и его сила.